Всем привет, меня зовут Костя, я из компании Netpeak Software и я рад, что вы смотрите это видео, ведь всего за 3 минуты вы узнаете о наших программах для анализа и продвижения сайтов, которые упрощают жизнь тысячам специалистов по всему миру, а также о множестве обучающих материалов, с помощью которых мы делимся своим опытом и развиваем рынок интернет-маркетинга. Наш первый продукт – Netpeak Spider. Он позволяет сканировать и продвигать сайты а также позволяет провести полный технический си-аудит, обнаружить критические ошибки оптимизации. В программе полный фокус на их устранение. Вытянуть любые данные со страниц сайта с помощью встроенного парсера. Расширить аудит аналитическими данными с помощью интеграции с Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрик, а также найти новые точки роста трафика и инсайд. Регулярно составлять отчеты о продвижении, а специальная Weight Label функция позволит брендировать аудит для потенциальных или уже существующих клиентов. Прокачать свои навыки в SEO прямо внутри программы. Использовать уникальные функции и встроенные инструменты для еще большей эффективности продвижения и экономии вашего времени. И все это полностью кастомизируемо под вас, без лимитов и с оптимальным потреблением ресурсов компьютера. Перед тем как уйти сканировать свой сайт, обратите внимание на наш второй продукт. В нем также есть много функций, которые будут вам полезны. Netpeak Checker поможет решить множество задач и в рамках одной таблицы массово оценить ссылочный профиль сайтов и детально разобрать стратегию продвижения конкурентов по более чем 400 показателям, чтобы выстроить свою лучшую на рынке. Отобрать лучшие площадки для получения эффективных ссылок по данным из топовых SEO-сервисов. Регулярно парсить результаты поисковой выдачи по вашим ключевым запросам. Построить собственные сети сайтов, так называемые PBN, на основе доменов с истекшей датой регистрации. Быстро собрать контактные данные потенциальных клиентов в любой бизнес-сфере. Учитывая огромные возможности таблицы в программе и множество источников данных, Netpeak Checker может помочь вам собрать данные для проведения разноплановых исследований в вашей нише. Вы сможете найти инсайты в огромном объеме данных прямо со своего компьютера в рамках Netpeak Checker или связки Netpeak Spider и Netpeak Checker, так как используя их вместе, вы получаете еще больше возможностей проверок и анализа как своего сайта, так и сайта конкурентов. Также мы регулярно выпускаем множество материалов, которые помогут вам лучше разобраться с интернет-маркетингом, SEO и нашими инструментами. Среди них «Блог». Здесь мы выпускаем актуальные кейсы, тесты, мануалы, подборки и интервью экспертов. Поэтому не забывайте следить за своим инбоксом. Центр поддержки. Детальное описание функций наших программ и ответы на часто задаваемые вопросы. Академия Netpeak Software. Учитесь SEO и наши инструменты в интерактивной форме. Зарабатывайте свои сертификаты о прохождении курсов и делитесь ими с друзьями. А если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы всегда рады ответить на них в нашем уютном чатике на сайте или мессенджерах. Мы также проводим онлайн-демонстрации для наших пользователей, на которых показываем самое полезное в наших инструментах для вас. Отвечаем на вопросы и делимся подборками полезных материалов, чтобы вам всегда было чем прокачать свои навыки. Записаться на демонстрацию можно у нас на сайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и трафик. Пока-пока.